Добро пожаловать в ад! А, на последней передаче! Благо ребята. Я наконец-то доехал до поселка Сокол. Все никак ноги не доходили. И что сказать, ну не очень я впечатлен. Все пестро, дорого-богато, заборы трехметровые. Такое ощущение, что в Подмосковье приехал. А в Курьяново мне понравилось намного больше, например. Вот. Ну что мне здесь понравилось больше всего, так это вот эта миленькая пробочка. Это у нас улица Алабяна, и насколько я понимаю, это выблевка. Алабяно-Балтийского тоннеля Самой бессмысленной постройки Современности вот, Которую копали-копали 10 лет копали Там, блин, люди буквально погибали Вот Ебали хер знает сколько миллиардов И в итоге все Как поехало, как поехало Ну как поехало, вы сами видите Причем сейчас не пиковый час вообще. Это где-то часов пол двенадцатого, наверное. Блядь, как же вы плотно стоите, ребята. Ну что ж такое? Я не знаю, что тут по светопорам и можно ли здесь безопасно вкручивать... Слева Судя по тому, что все едут равномерно И потихоньку так и светофоров здесь нет Так, будет очень смешно Если после вот этого вот препятствия Все таки поедут Да, все поехали. Ну да ничего страшного, я тоже поеду. Блять, что у меня так мало передатчик-то? Вон слева пробка интересная. А там дорожных работ вроде нет. Это надо ехать куда-то вперед, как раз, раз развернусь и заодно покажу Албяна-Баутейский тоннель. Вот. Так, ну вот мы и дома. Кажется, я еду по свежайшему асфальту. По крайней мере, может, он не очень свежий, но раз плавился, будь здоров. Издапа. по свежему асфальту, это очень полезно. Покрыхи покрываются специальным слоем для лучшего осцепления. Битумным таким. Вот. Правда, если ты фиксер, у тебя проблемы на фоне этого начинаются, потому что ты не можешь скидить. У тебя заднее колесо начинает прилипать. Так, что с тобой? А, ты в телефон тупишь? Камазик, Давайте я обгоню. А, здесь такая же картина. Пешеходы перебегают. Шесть полос. А, это эти. Строители как раз. что там закапывает. Вон мост. Мне право, пожалуйста, да. Ну что, съездим в тоннель. Опять передачки кончились. Похоже, после модификации в моей планетарке У нее стало меньше передач Все время кончается. Ой, блядь, тут тоже дорожная работа Окей Добро пожаловать в ад you oh, Сука, ноги сгорели. А -а -а. Блять, ну чуть-чуть осталось. А -а -а. Не манула Не но... манула Ой пиздец Отличное место Для того, чтобы заниматься спортом Блять Рекомендую всем. А -а -а. Все, ноги нахер заклинило. Сворачиваем на его дорожку.